к вам пришел, думаю, потому что Олеся Алексеевна вчера рассказал угу. вашу душечипательную историю, значит, да, то есть, как вы боретесь со всем этим, это очень круто. Меня это очень впечатляет. Я вам пришел выказать свое уважение за то, что вы так бьете и не сдались. Это очень важно. Я считаю, что это чуть ли не самое важное. Сколько лет вы лежали после аварии? 6 лет, насколько я понимаю? Просто лежал? Да, да, да. Ну да, где-то так. Так, все. Переходите. Ага, да. Проходите. давайте. Так, сейчас еще вот эту. И вчера у нас, Ох как хорошо. С вами сколько спазмов, да? Спазм-то большой. Сейчас еще. конструкция конструкция получается вот она вся конструкция да? прям металл торчит весь угу. там здесь у нас устается от четвертой пятой крестик ну крестец тут жестко торчит он жестко, торчит. Он жестко, жестко торчит вот эти мышцы дистрофия второй грудной вишка торчит на да? то есть первый седьмой да то есть вот. здесь вот можно чуть-чуть здесь Расстояние нет. Да, расстояние не было. Вообще, Вторая, вообще, вообще нет. нет. Вообще они нет они расстояния. Они лежа немножко появляются. Да, лежа чуть-чуть появляются. Сидит, сидит сидит а вообще сидит нет. нет. Ну так, в принципе, есть чем работать. Вот. Вот расстояние. Плюс суставы проработать. Плюс а, а, суставы, еще раз. По ступням, пальцы. Пальцы, каждый палец тщательно Прям прокрутить каждый палец. Максимальное положение, насколько возможно, Каждый палец на руке, каждый палец на ноге. Угу. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз. О, хорошо. Еще раз. Угу. Вдох, выдох. Так, сейчас выворачивайтесь на спину еще раз шею протянем а -а -а. Блин, он как рентген себя чувствует да и говорит так как она и есть прям Но сегодня шея помягче. Я и спал после вас, прям был. Хорошо. Не чувствовал, что ноги болели. Ну потому что мышцы расслабили, кости развели, напряжение ушло и и как бы сон много глубже, вообще надо стараться ложиться спать примерно в 10, плюс-минус полчаса, потому что в организме гормоны вырабатываются, важные, в определенные часы, и... О, понял Так, давайте ее сразу поставим туда. Пальцы не чувствуете, да? Нет. Иногда, знаете, есть такой, вот как будто тогда кровь наливается, вот бывает в ногу, вот в эту вот... И она вот как вот я вчера нет варил. Там как вот отсидишь, когда ногу, она вот тысячи иголками там. Угу. Вот. То есть вот. она так жужжит, да? Да, да. Прям... Не, ну раз она так жужжит, значит нервное окончание там работают. Если бы их совсем не было, она бы вообще никак не работала. Ну да. Просто они то отпускают, то пережимает. И сейчас сразу надо будет под живот подложить вот эту подушку, так лечь, чтобы вот здесь был живот, а лицо попало сюда. Вот так. Да, удобно. Да. Вот, хорошо, хорошо. Значит, сейчас будем работать молотком. Потрясет, где-то током стрельнет, слезы брызнут, где-то может у вас не будет ощущений, где-то будет. Главное дышать, руки вдоль. Что-то такое ощущение, что голова как грудь Может быть. Пытается. Так, сейчас пройдем, раздвинем позвонки. Так, вдох-выдох. Хорошо. Еще раз вдох-выдох. <свист> хорошо. Ждет, нет. Боль, боль. Нет. Больно? Не ждет просто боль, нет, боль какая-то. Да хуй, да? вот эти прям тяжелые Тут даже расстояние не везде не везде чувствуется где должен быть стык вот двигаются <и> двигаются <и> хорошо хорошо идет все Блин, жгёт прям, блин, железка, наверное Если дыхание пробивает здесь Дыхание спирает короткими такими так. Если не спирает, то можно просто дышать Дох, вдох Блин, жгёт. Хорошо Здесь вот они зажаты надо их расцеплять. Обязательно. А! Ну, хоть в геодорте отрагусь. Так, вот здесь еще можно задать. Вдох-выдох. А? <свот> <свот> <свот> дальше не пойду. Дальше тут уже железяка пошла. По ней не буду <свот> работать. Так, железяка здесь. Теперь здесь. А все руки потрясают. Это хорошо. Вот когда трясет, пот бросает. Это мы, значит, что мы сделали? Мы освободили нервное окончание. И они включились в работу. А это очень хорошо. Но больно. Больно, больно. больно. Вдох-выдох. О, расходится, расходится. Не-не, я через такие мышцы не пробью. <свят> а, мышцы на позвоночнике зажимают. Вот это я так чувствую, как вы пальцем его трогаете. Так, еще раз вдох-выдох. И еще раз, и вдох-выдох. Горит! О, вот О, этот он был. Где горит-то, кстати? Вот где где удар? Да да. Никуда О, больше не распостраняться. Нет. Выше, если только он пошел к жар. О. Вот этот позвонок зажат. О. Это вот как раз ты он показывает на картинке. Вот, трогайте, больно, Вот, он разошелся. Они по расцепились. Ж... Хорошо, отлично. Так, ну я вас туда отвлеку пока. Поработаем крестцово-подвздошное. Я здесь вот пройду. Вот я даже чувствую, вы там трогаете, сейчас я его чувствую. Здесь вот тоже бывает неприятно. Так, вот отсюда пойдем потихонечку.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 Опомнил все тут, заработал на дождь. Помню, да. У меня хватит. складывается. Не, здесь надо доделать обязательно. Я даже первый раз ударил. Вот здесь как раз вот тут зажаты нервы, вот эту штуку, и от нее все идет. разочек, даже два. Да хуйня. СМЕХ Так он делает, нет? Не Больно. Больно. Больно. СМЕХ Есть у нас чай. Mm -hmm. Здесь у нас... Угу. Mm -hmm. В ногу стреляет а, да. болью или просто отдает? Болью, как то щелкнули в ее ногу. Так же? Так же? Еще раз вдох, выдох. Ахахахаха! передохнуть Ахахахаха! Всё, всё. Да, да, да. Больше не буду с поясницей работать. Я здесь сейчас листер поставлю. Назад садится. Дох, выдох. Что Еще раз. еще раз. <сélope> <сélope> У меня внутри там кишки все в есть. Так, давайте сейчас. Сейчас приподнимитесь, подушку достану, подушку вытащу и обратно ложись. Ага, все. У меня как лгкий наверх что ли, да? А, да? Ну, маленько, да. У меня сейчас, по-моему, грудь отпустилась. вниз ней даже ниже стало. До полная застанет. Так, ну как? Здесь больно? Нет. Вот. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Так, ну-ка, а тут? Нет. Нет. Так, вот эти вот не больные места? Ну, вот, я чувствую, вот, знаете, как щекотно как будто. То есть заработали, да, эти нервы? Вот тут у вас было без боли было, а здесь ничего не чувствуешь? Вот, чувствую, что вы что-то дотронулись там. Болевых нет, да? Болевых нет. Значит, садитесь так. спиной ко мне. или садитесь как у вас здесь я же позвонки освободил ага. у вас тут сейчас гибкость лучше а если вам внутри можно попробовать? попробуйте, но без фанатизма у -у -у. Садись, да. вот и это ягодица вот так ничего вот, по моему садиться Так, вот здесь сейчас этот на месте трясет. Да, это так тряс хорошо. Какая. Это прям хорошо-хорошо, что трясет. Ну не холодно? Нет. Но вот это нет холод, да. Так, вот здесь сейчас в одном месте сделаю. Шею тут. Не упаду я. Не-не. Можно так вот сделать. Могу Можете за ногу держаться. О! Мне чуть <рых> О, <рых> О. Ну, а вот Все <рых> Слабость <рых> всем теле. Только сейчас была правка, да? То есть, получается, 2005 год авария 6 лет плохо ходил, сейчас вот стал сидеть ровнее Ровно, да? вот я сижу ровно сейчас А до этого не получалось? Руки не Как валило меня У меня ага. вот эта седалищная кость, она как бы вот так уходила Сколько? 20 ага. минут прошло, да? да? даже 20 еще не прошло 20 минут еще не ага. прошло Вот и руки поднимаются вот. Ага. А до этого не поднимал руки? Вот здесь что-то меня мешало Ага. Вот в плечах Сейчас вот она Легко. И я сам, как вот фланчик, говорю, легкий какой-то, прям, блин. Так, хватит без резких движений.